Здравствуйте! Вы на канале видео для бизнеса и сегодня мы разберем такую интересную и очень такую яркую одну из ниш. В нишах у нас есть, допустим, ниша кулинария и в этой нише мы разберемся сегодня это и как сделать, если у нас есть желание сделать канал про правильное питание. Это одна из популярных тем, потому что на правильном питании очень много, скажем, конкуренция очень и очень высокая. В силу того, что существует огромное желание, то есть один из трех самых ярких запросов – это как похудеть. Соответственно, правильное питание – это ЗОЖ, это все хотят правильно питаться, здоровое питание, поэтому здесь очень важно изначально. Если вы выбрали эту нишу, и в этой нише, в нише для YouTube кулинарии, и в этой нише уже соответственно уже правильное питание, то давайте рассмотрим какие же аспекты необходимо охватить в формате правильного питания. То есть, первый момент, это может быть это даже как плейлисты будут, да, на вашем канале, это будет такой а, восьмерочка тоже такого наверное, контент-плана, что ли там, да, как делать. Соответственно, контент-план, по каким направлениям надо идти и готовиться к тому, чтобы канал, первое, самое важное, это должен быть полезный канал. То есть, если он дает полезный контент, структурированный контент, соответственно, все идет правильно. Первое, да, это полезные продукты. Вот мы сюда смотрим и, соответственно, полезное что это значит? Необходимо делать какие-то видео-обзоры изначально а, про продукты там, про полезные продукты, про чисто, начиная от того, что от чистой воды, заканчивая там морковью или там овсом, овсяными хлопьями там, пророщенными зернами там, тэн -тэ -тэн, Все, что полезно. Соответственно, должно быть полезно и вредно. Следующее это как похудеть. То же самое, да, то есть делать ролики, там, такое, при помощи того, э, если, там, вы будете пить, там, сок с сельдереем, то вы сможете похудеть, ну, так это, как похудеть, да, там, или, там, в этом формате. Как потолстеть? То же самое, очень интересный запрос, по правильное питание, потому что у многих э, проблема, как э, по, э, похудеть, но есть люди, которые, им надо и потолстеть. Соответственно, еще момент, это как приготовить, это, вот Смотрите ролики на вашем канале про правильное питание, должны быть полезные и интересные. Как похудеть? Как потолстеть? Как приготовить? Как? То есть, как да? То есть, отвечать на. Э, опять же, момент такой, правильный завтрак. То есть, это я говорю из того, из опыта продвижения контентных ресурсов, либо там, YouTube каналов э, правильный завтрак. Почему? То есть, вы, если вы будете давать людям э, правильное питание, то начните с того, что давайте советы про правильный завтрак. То есть, какой завтрак? Там, каша, там, с утра такая, там, или каша с черносливом, там, пятое-десятое. Для кого? Надо изначально определиться, для кого ваш канал, для кого будет, тут вот, э, момент, э, для кого вы будете это делать видео, то есть сделать целевую аудиторию. Поймите, нельзя, вот повторяю, да, это аксиома, нельзя сделать интересный и полезный канал для всех, для женщин это один канал, для мужчин другой канал, для детьми третий канал. для Пожилых четвертый канал, потому что надо сначала выделить свою аудиторию и, соответственно, уже там а, заносить это, да, для, для тех, кто там, для спортсменов, для пенсионеров, для сердечников, для кого это правильное питание. Для детей это совершенно иная тема там, да. И опять же, вегетарианство, это совсем-совсем, а, поймите, что я хочу донести. Это очень простая и такая, с одной стороны, тривиальная мысль, а с другой стороны, этому никто не следует. Что это значит? Если вы будете делать канал про вегетарианство, про детские завтраки, про взрослые, про, на одном канале, то это надо огромный бюджет. Если вы хотите все и сразу, бывает ничего и постепенно. Это YouTube, это сейчас, раньше это заходило, сейчас огромная конкуренция, там сотни, наверное, уже тысячи всевозможных, там этих, его, бизнес-тренеров, там, которые учат правильному питанию, хотят сделать себе канал, на этом канале выступать и вещать, продавая свои там инфопродукты, инфокурсы там по правильному питанию, соответственно, здесь необходимо для себя выделить, то есть, где вы специалист и где вы сможете давать, потому что давать именно полезный контент. Когда вы сделаете этот полезный контент, когда вы поймете, у вас будет контент-план, все получится. Первое, что начать, сделать контент-план. Второе, нет, первое, это надо выделить нишу. Смотрите, как, как, как искать ниши, допустим, показываю. Мы заходим в YouTube и пишем, правильное питание, видите, и сразу нам сам YouTube дает подсказки, правильное питание для похудения, для роста мышц, для рецептов, для мужчин, для подростков, для девушек, да, вот мы это, в принципе, это такие подсказки YouTube, что дает, и мы вот пишем, пи Ставим пробел сразу, да, и видим, вот у нас, вот у нас вот идеи там поэтому Если мы хотим, у нас, смотрите, то есть такая лайфхак такой, да, как приготовить, да, опять э, приходим сюда, пишем в YouTube прямо, как приготовить, и видите, то есть здесь уже Совсем другое, тут неправильное питание, но это те ключи, которые, как приготовить пиццу, блины, шаурму, плов, суши, чипсы, сыпсы. вот пошло-пошло там, да, приготовить, приготовить кашу. И поехали опять там, поставили пробел да, после, и видим, как приготовить кашу из тыквы, для хомяка, для малыша, овсяную, булгуры с то есть, вот, это вам уже есть темы для ваших роликов. Э, в принципе, любой запрос можно вот таким простым способом проверить и сделать себе, набросать себе такой контент-план того что вы будете делать для своего канала, для своего канала про правильное питание. С вами был Александр Шей. приходите к нам на канал «Видео для бизнеса», также у нас есть замечательная бесплатная школа видеоблогеров, здесь есть довольно много интересных советов, причем все мы делаем бесплатно, у нас уже есть большой план на 2018 год, кстати, с наступающим новым годом. Приходите, подписывайтесь, думаю, чтобы вам полезен. Всего доброго, до свидания.